здравствуйте и опять о черенках сейчас сегодня 8 мая вот прошло чуть меньше месяца с того момента как я вам показывала черенки и отчитывалась о предыдущем о своем эксперименте и вот сегодня маленькое радостное событие итак Давайте рассмотрим черенки. Вот эта деточка, вы помните, черенок у нее желтел активно. Я ее оборачивала вермикулитом, корни не наросли, только испортился центральный листик. Вот мне его пришлось удалить, но срединка есть, там внутри появляется маленький листик что случилось за этот месяц, а ничего абсолютно не случилось. Я ее поставила на мох, вот пока никаких изменений нет. Хочу рассказать, что я за этот месяц сделала. Сразу же после съемки видео в воду для черенков я добавила маленькую, ну, пару горошин азотного минерального удобрения. Буквально пару горошин. И через некоторое время еще, ну, где-то неделю назад эти черенки вот попки этих вот деток я обернула тампоном, вернее, ватным диском с намоченный в укоренитель. И вот сегодня, что я обнаружила на вот этих двух черенках. А зачат я обнаружила зачатки корешков. В боку видите, маленький, маленький пупырышек. Это вот зачаток корешочка. Малюсенький, малюсенький такой зачаток корешочка. На этой орхидеи. Детки орхидеи. Вот. И на этой детке тоже вот с этой стороны зачаток корешочка есть. Он был уже очень-очень давно маленькое зелененькое пятнышко где-то, наверное, в ноябре или в декабре я рассказывала, что появились какие-то ну, два пятнышка зелененьких, вот. Но это пятнышко была подсохло, сейчас начало расти вот здесь с этой стороны и вот с этой стороны сейчас попробую вам показать получше здесь вот тоже пробиваться начал вот корешок в этой точечке буквально начал пробиваться корешочек вот и с другой стороны на этой детке ай вот такое местечко здесь через листик уже есть горбичек такой. Тоже пробиваются корешки. Вот. Так что не все потеряно. Корешки вырастут. вырастут. Из них уже настоящих, хороших орхидей. До свидания. До новых встреч.